Уважаемые друзья, а надо ли модернизировать пенсионную систему? Надо. Только в какую сторону? Для ответа попытаемся понять, какая причина заставила Владимира Владимировича решиться на реформу, ухудшающую лилеемый имидж. Ведь он же не наивный человек, и он, наверное, самый главный среди тех, кто разруливает эти вопросы. Значит, должно быть что-то очень важное, настолько важное, что впервые президент обратился напрямую к народу. Мы должны быть ответственными перед грядущими поколениями. В чем ответственными? Насколько убедительны представлены им аргументы. Я клинический врач, физиолог, демограф, я социальный врач, мы сейчас формируем новое направление социальная медицина, но еще считаю себя ученым, поэтому опираться хочу вот на цифры. И вот Юрий Вульф сказал такую фразу: что ожидаемая продолжительность жизни сейчас 65 лет, поэтому мужчины не будут доживать до пенсии. И это не совсем так. Ожидаемая продолжительность жизни она вращает, очень сильно на нее влияет младенческая смертность. Поэтому, если возьмем тысячу детишек, из них сразу половина умрет, а вторая доживет до 100 лет. Ожидаемая продолжительность so. будет 50 лет, но на самом деле 50 из них дожило до 100 лет. Поэтому оперировать нужно другой цифрой, другим показателем. Не, но, нет, не, но, не, ну вы сказали, что до 65 не доживут. Доживут, и очень много. И вот я сейчас перечислю аргументы, которые реально есть. Первый аргумент. Нынешняя реформа сложилась давно и устарела. В 30-х годах продолжительность жизни составляла 40 лет, сейчас 70, поэтому доживать до пенсии стало значительно больше людей. Это неподъемно для экономики». Вопрос. Насколько увеличилось число выходящих на пенсию людей? За точку возьму 1995 год, когда вопрос о пенсионной реформе еще не стоял, и тогда лиц предпенсионного возраста было 9,6 миллиона. Сколько сейчас, в 2017 году? 10,2. То есть прирост составил 600 тысяч. Но это не тот масштаб, ради которого идут на крайние меры. Значит, первая версия вот не очень убеждает. Второй аргумент. Пенсионеры, пенсионеры стали жить дольше, население постарело, и это применительно для работающих граждан. Рассмотрим динамику жизни 65-летних. Вот как раз этот показатель позволяет понять... Продолжительность жизни мужчин 65 лет в разные годы в России. И вдруг мы удивля... обнаружимся, что при Николае II в 1800, здесь указка не работает, самый крайний левый столбик, в 1897 год продолжительность жизни 1,4 год. Сейчас сколько? 13,4. То есть прирост всего 2 года. Где те десятилетия, которых вот нам в образе кажется, что вот увеличилась продолжительность жизни? Я говорю о взрослом населении. Дальше. А вот в 1959 году была такая же продолжительность, как и сейчас. Тогда опять и вторая версия отпадает. Владимир Владимирович знает об этом. Там высочайшие эксперты знают. А, третий аргумент. В развитых странах уходят на пенсию в 65-67 лет, а в Японии даже в 70. Но там продолжительность жизни пожилых людей на 5-6 лет больше, чем у нас. Вот у нас 13-4 года, Австрия – 19, Япония, Франция – 19. И вот тогда по логике нужно сначала научиться жить, как живут в Австрии, и потом тогда равняться на возраст выхода на пенсию, как в Западной Европе. То есть и этот аргумент бьется. Следующий. Даже по сравнению с Восточной Европой и СНГ у нас продолжительность жизни. Я поражаюсь, как вот общественная палата не владеет необходимой информацией для того, чтобы разбираться в достаточно вот элементарных вещах. Мы гордимся всех, что у нас самая большая продолжительность жизни. Да, у нас одна из самых низких продолжительностей жизни. Стоит только сравнить, посмотреть в сравнительном анализе. Итак, в Словении живут лица 60 лет, 50 лет. 17 лет Чехия, Чех, Чехослова, Эстония, Азербайджан, 15 лет, у нас 13-4, после нас только Беларусь и Кыргызстан. И эта версия бьется. Четвертый и пятый аргументы. Люди хотят работать, а их насильно отправляют на пенсию. А Скворцова даже говорит, что сам выход на пенсию негативно сказывается на здоровье. Поэтому нужно работать, и люди будут жить долго. И это официальные аргументы, которые озвучиваются. Но пенсионерам, желающих работать, никто этого не запрещает. Сейчас работающих в пенсионном возрасте более 10 миллионов человек. Что касается ухудшения здоровья от выхода на пенсию, таких научных исследований я не нашел. И шестой аргумент, финансовый. Величина пенсионного фонда – 8 триллионов рублей. Кстати, трансферты не 2 миллиона, а 3 с лишним триллиона рублей. Федеральный бюджет – 16,6 триллионов Это недостаточно для удовлетворения пенсионных нужд. Но и в 1995 году, когда нефть стоила 10 долларов за баррель, а пенсионной реформы и мысли не было, а сейчас 70 долларов, и добывают она больше, чем тогда. Вопрос, а сколько сэкономит предложенный сдвиг возраста? Вот когда начинаешь интересоваться, что же в голове у Владимира Владимировича, невольно начинаешь анализировать все версии. Сколько, какая экономия будет? Выход касается 4 миллионов мужчин и примерно 6 миллионов женщин, то есть 10 миллионов человек лишатся сейчас права выходить на пенсию. Сейчас пенсионер, пенсионеров 43, а станет 33. При средней, при средней пенсии 18 тысяч. И наличие побочных эффектов, реальная экономия составит 1,5-2 триллиона рублей. Но это не та цифра, ради которой Россию, вернее, страну нужно ставить на уши. Что-то другое. Тем более, что есть масса других источников удовлетворения пенсионных потребностей, даже в самом пенсионном фонде. Посмотрите, а что там творится. Структура в структуре расходов. Четвертая часть расходуется не по назначению. А именно, например, 0,37 триллиона идут на материнский капитал. А почему пенсионеры должны содержать? Пускай этим займется, вот я обращаюсь к коллеге, православная церковь, она богаче, чем пенсионеры. 0,57 триллиона идут на плату льгот жителей крайнего севера и финансирование различных региональных программ. А это причем здесь пенсионеры? 0,41 триллиона тратится на государственные пенсии военным чиновникам. 0,4 триллиона финансовых операций самого фонда. И это все лежит вот так не по назначению, идет. Не лишний будет и собственная оптимизация фонда. В частности, там 120 тысяч работников это самая большая армия в мире. В Соединенных Штатах аналогичная структура в два раза меньше, а численность населения в два раза больше, и объем пенсионных выплат в 9 раз больше. И это все решаемое, без обращения к высоким каким-то политическим материям. Вывод. Перечисленные шесть аргументов – это не те глыбы, ради которых Путин пошел на девальвацию своих, своих обещаний. Возникает подозрение, что официальные мотивы, которые мы обсуждаем, это всего лишь отвлекающий характер, есть что-то более глубокое и более важное. И это важное скрывается, потому что озвучивать его невыгодно. И вот тогда что же это важное? Вероятнее всего, им стал кадровый демографический коллапс, нарастающий с 2013 года. А коллапс в медицине – это схлопывание, и структура перестает функционировать. И виновата в том порочная социальная и государственная политика трех президентов – Бориса Николаевича, Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. Из-за нее с начала 90-х годов количество рождений упало на 1,2 миллиона человек. То есть каждый год стало рожать, рождаться на 1,2 миллиона меньше. Попытаясь отвлечь внимание, Путин переводит стрелку на Вторую мировую войну. Мол, в 90-х рожали внуки малочисленного поколения 40-х, но эта версия рушится при рассмотрении суммарного коэффициента рождаемости. Он не зависит от численности населения, так как показывает количество рождений на одну женщину и продуктивного возраста. Так вот, в 90-х годах его величина обвалилась двукратно с 2,287 в 87 году до 1,16 99-м девятом. И вот теперь обвал рождаемости. Вот слева, ну, здесь искажает цвет, левая траектория – это число родившихся в миллионах, а правая траектория – это число 20-летних молодых людей, проживших от момента рождения. И вот сколько родилось, столько через 20 лет и будет 20-летних молодых э, людей. И вот с 2013 года, вон там см, смотрим примерно 2013 год внизу, число 20-летних внезапно от, обвалилось на миллион 200 тысяч. И с этого момента вот сейчас каждый год миллион 200 тысяч населения меньше, миллион 200 тысяч населения меньше. Это цифры, которые не подтасованы, потому что Росстат не думал, что такое случится и не занимался еще подтасовкой. 5 лет минус 5 миллионов, 10 лет минус 10 миллионов – это катастрофа. Отсюда вот мы говорим безработица, она фантастически упала, безработица. Если лет 10 назад было примерно 2,2 миллиона, то сейчас 400-700 тысяч. Все с удивлением, потому что не может быть, закрываются рабочие места. Но оказалось, скорость выбывания населения двукратно опережает скорость свертывания производства. В результате вакансии. Вакансии, если 10 лет тому назад было два пенсионера на одну вакансию, то сейчас две вакансии на одного пенсионера. Медведев гордится, что это результат развития экономики. Это катастрофа, это исчезает численность работоспособного населения. И Путин, к сожалению, недавно это осознал. И я думаю, что это ключевая причина преступления начала пенсионной реформы. А... И вот еще что, а вот что уже страшно, падает численность молодого населения. Упала фантастически насколько. И вот теперь, а кто пойдет в армию? Вот угроза национальной безопасности, безопасности власти. Кто пойдет в армию, кто пойдет в Росгвардию? Людей нет. И вот теперь дальше. Откуда брать по миллиону работников для заполнения нарастающей кадровой бреши? Причем речь идет не просто о численности, а лицах высоких профессий. Вот сейчас ключевые отрасли стоят и деньги есть. Помещения есть, станки закупили, людей нет. И вот Полтавченко, первый кудрин, это, до него это дошло. А сейчас совсем недавно Полтавченко говорит, единственный выход ⁇ это обратиться к пенсионерам. С тем, чтобы они остались на рабочих местах. Но сделано это грубо, некрасиво. Нужно по-другому, нужно низко поклониться и попросить. Позвольте вам еще 5 лет поработать при сохранении, при сохранении вашей заработной платы. А вот здесь возникает теперь медицинская проблема. А что такое пенсионный возраст? Вот вы говорили критерии пенсионного Что такое старость? Пенсия по старости. Есть ли какие-то медицинские критерии? И вот посмотрите, насколько они удивительно. Я подойду, потому что... Мы решили посмотреть прирост смертности по пятилетиям возраста. Пятилетия 30, 34, 35, 39, 50, 59, 60, 64 да. и даже внизу это женщины, вверху это мужчины. И видим, что примерно до 49 лет прирост каждый год где-то одинаковый. А вот где-то с 50 54 начинает увеличиваться смертность. Вот этот возраст, где организм изнашивается. И впервые пошли симптомы. И максимальный подскок в возрасте 60-64. Вот он критерий старости. Причем скорость роста настолько велика, что следующее пятилетие смертности растет. Потому что вымирает, вымер, вымерли те, кто должен был умереть в следующем пятилетии. Задались вопросом, но ну, это 17-й год, а может быть по другим годам э, другая картина. Статистика 13, 14, 15, 16. Одно и то же. Максимальный подскок в возрасте 60-64. Следующее пятилетие спад из-за того, что вымерли. Вот, вот это начало старости. Вот пенсия по старости. И последующий подскок выше. Дальше. А это только наша характеристика. Или существовала и при царе Горохи. Опять берут 1897 год, 30 год, 50-й, 71-й, 96 -й. Ведь везде одно и то же резкий взлет смертности именно в возрасте 60-64. А в других странах, страны СНГ, везде одно и то же. И вот мы приходим теперь к выводу, что критерий есть, и он интуитивно был да, отловлен... Советской статистикой в 20-х годах, когда был предложен вот этот пенсионный возраст. По медицинским показаниям. Теперь наше предложение. Я уверен, что Путин немножко оказ... Вернее, в шоке от того, что осознал, что коллапс нарастает. И увернуться от него очень-очень ну, сложно. Я не говорю сейчас про рождаемость, там вообще страшное дело. Эти каскады, они один заканчивается, тут же запускает второй каскад. И вот для этого и предложена реформа. Но, если обратиться к специалистам, нужно пригласить медиков, демографов, специалистов по профилактической медицине, то я бы предложил вот такую вещь. Пенсионный возраст 55 лет. У всех. Первое. Но на пенсию идут по старости. А по старости, это вот я показывал популяционные подскоки, мы научились, 25 лет потратили большие деньги, научились измерять у человека риски, резервы здоровья, измерять биологический возраст, мы это умеем. И можно специально посвятить встречу, где доказательно мы убеждаем оппонентов, что действительно медицина научилась прогнозировать индивидуальные риски. Значит, это популяционная старость, но стареют-то по-разному люди. И умирают-то не все сразу, и вот мы научились выявлять таких всего 5-7% населения, кто начинает избыточно стареть или приближаться к инвалидности и смертности. Я вот тогда 55 лет, пенсионный возраст. Но на пенсию выйдут, выйдут по старости, и для этого... Каждый год во время диспансеризации, там подтасовать невозможно, это объективное измерение, мы выявляем лиц с высоким риском инвалидности, смертности и с превышением э, э, биологического возраста. С тем, чтобы а в 65 лет, тогда все выходят уже на, на, как бы на пенсию по возрасту. И вот эту идею предложил, э, заканчиваю, Полтавченко. Первый, вот буквально недавно, с полгода назад, о том, что необходимо обратиться к пенсионерам, Второе. Необходимо правительству разработать геронтолог... систему геронтологически-профилактических мер по индивидуальной индексации лиц с повышенным риском. И кто этим займется? А мы как раз, говорят, вот этим всем занимаемся. И медицина этим заниматься не может, не будет, она занимается болезнями. А здесь это практически здоровые люди с избыточным риском. Здесь понадобится социальная медицина, социальные врачи. И вот недавно создано новое направление социальная медицина, где мы начинаем готовить социальных врачей. Он врач, но если обычный врач лечит тело с помощью таблеток и скальпеля, то социальный врач начинает лечить душу, психику, социальную обстановку, Результат в конечном счете один, но подходы разные. В какой-то мере это вот будут священники и социальные врачи. Предназначение одно и то же. Разобраться в природе человеческих страданий и минимизировать для того, чтобы обеспечить необходимую продолжительность жизни. Вот наше предложение. Спасибо. А что-то там про диспансеризацию было. А вы считаете, поможет вот диспансеризация, да? То есть, два дня два дня... Современная это профанация. Это отдельно можно... Вот мы подсчитали, это к вопросу о день. Стоимость диспансеризации, прямые и косвенные затраты, 270 миллиардов рублей. 270! Коэффициент полезного действия. На первое, 2%. Число новых случаев 1-2% по стране. А все остальное, это безумные траты... Бесконечного выхода. Еще что удивительно, а я врач. Там нет третьего этапа диспансеризации. Выявили, обнаружили. И дальше что? Сбрасывают участковому врачу, а у него э, дохнуть времени нет. В результате вся эта работа, и я это открыто говорю, и на крупных, а я главный специалист Института лидерства в управлении здравоохранением, Первого медуниверситета. Это профанация.